Савер с хвоста пислый Поползал на Хоть с утра, хоть високосно Всё так просто Болтик, а я стали Винтик, эй, цедали Флаги в руки Без лиги